Итак, мои родные, с вами Елена Дегурова, снова здравствуйте. Мы продолжаем наш прогноз, теперь я расскажу кратко, астрологический прогноз, и не грузя вас совершенно астрологическими терминами, просто дам рекомендации по сферам жизни, когда что желательно делать, когда что нежелательно делать. И для тех, кто недавно присоединился к просмотру моих прогнозов, я помечаю, что... Давая рекомендации в астрологическом прогнозе, я, не вдаваясь в детали, где какие могут быть острые углы, даю корректировку этих самых острых углов. Даже то, что вам может показаться очень простым, очень обыденным, не сбрасывайте со счетов. Поверьте, я ну, просто не люблю рукомашество, многодрыжество, лишние слова, лишние термины. Есть конкретный прогноз, конкретная корректировка, я ее даю в обтекаемой форме, вот, чтобы это было все интересно и адаптивно для наших обычных, ушей обычных людей. Я напоминаю, что детальный прогноз по каждому дню, по всем сферам жизни – где я даю четкие рекомендации, когда что делать, когда что не делать, когда опасность по здоровью и так далее, и так далее. Я как-нибудь сделаю, наверное, обзор клуба. Вот вы можете детальный прогноз, детальные рекомендации с практиками, с огромным количеством полезной информации моих закрытых тренингов которые доступны только для участников клуба в общем то все это получить в клубе ярко ссылочка будет под этим видео либо во всех соцсетях присоединяйтесь с нами интересно итак астрологические прогнозы рекомендации на неделю с 27 мая по 2 июня вообще я хочу вас поздравить для начала с тем что начинается такой период хороших, добрых, благополучных, благоприятных дорог. О чем это, сейчас мы будем с вами рассматривать. Вообще к лету теплеет, ускоряется движение потоков в пространстве, и если прошлая неделя была довольно, ну, такой, ну, можно сказать, медленной, да, либо медлительной, то уже с воскресенья можно было почувствовать, как возвращается была активность. Впереди радостная такая благоприятная неделя, и некоторые трудности из прошлого, конечно же, чуть-чуть еще пока тянутся, ну, надо с ними разобраться до конца, согласитесь, всегда необходима завершенность некая, и вы будете с этим завершать. Что касается работы, что касается в целом день, дел каких-либо, то лучший способ добиться результата, это выполнять текущие задачи в порядке, срочности не обращать внимание на то насколько задача интересна или не интересна. то есть вам необходимо будет составить список задач на неделю потом разбить это по дням а разбиваете вы таким образом срочно то есть на четыре части срочно не срочно важно неважно. и вот есть срочно важно это кипящие дела срочно неважно такие дела, ну, вот надо сделать, ну, знаете, не знаю, отправить смс-ку любимому мужу, надо срочно, ну, может быть, это не настолько важно, потому что надо сдать какой-то отчет. Точно так же важно, а, не очень важно, но срочно, или как раз вот это и будет относиться к мужу, да, к смс-ке, это не, а, срочно, но ну, может быть важно, но не очень срочно, да, ну, то есть, смотрите, вы прям вот делаете эту ротацию, аранжирование, и смотрите, разбиваете на неделю все дела, на неделю, потом на каждый день. И вот так э, получится, э, вот так вот у вас и получится завершить старые проекты потихонечку, которые все еще висят на вашей совести, и обдумать пока, что предстоящие действия в работе, Какие вы будете их делать, а что вам необходимо делать, как необходимо делать и постепенно переходить уже к новым планам, не опасаясь, что от них придется отвлекаться. Ведь сейчас у нас уходящая луна и новая луна как раз будет у нас на следующей неделе новолуние. Поэтому сейчас мы завершаем наши дела, а начинать, планировать мы будем на следующей неделе. Опять-таки на новолунии для участников клуба и на полнолуние я провожу специальные практики с сеансами вибрационными, присоединяйтесь. Далее, вот важный момент, который, на который я хотела бы обратить внимание. Если в это время какие-то дела и планы зависят больше не от вас, а от других людей, будьте спокойны, и даже в некотором роде, я бы сказала, пассивны. Максимум, что можно сделать, это, ну, например, уведомить другого человека о необходимости его участия в деле, но не торопите, не давите, потерпите. Лучше, ну, вы больше потеряете, чем, ну, если вы будете торопить и давить на человека. Время активного сотрудничества только-только-только набирать свою силу, поэтому не давите, не требуйте, займитесь пока теми задачами, в которых вы независимы от кого-то. Отдельно стоит заняться документами и всякими юридическими вопросами, вот здесь будет все удаваться на редкость легко, так что можно выполнять их даже впрок, то есть вот посмотрите, что у вас касательно документальных каких-то вопросов юридических и вперед, будет все легко даваться и особенно вдумчиво необходимо решать финансовые вопросы, энергия которых будет ухудшаться по мере приближения к новолунию, которая состоится 3 июня. Вот внешние обстоятельства в начале недели, они благоприятны и даже а, будут помогать выгодным сделкам и удачным покупкам, но с четверга удача и уйдет из этой области, а вот собственные мотивы и Желания по поводу денег начнут мешать прямо с начала недели. Настроение, когда сам не знаешь, чего хочешь, забываешь, что надо, и никак не можешь посчитать, на что можешь рассчитывать. Вот пока точно не, не будете уверены в чем-либо, старайтесь не решать ничего с финансами. Это касается не только трат, но и заработка. Если вы не сможете объяснить клиенту или, я не знаю, там, начальнику, почему они должны потратить средства на вас, на повышение зарплаты, либо купить именно у вас, они еще больше засомневаются, и у них тоже ведь сейчас много колебаний, да, то есть у нас, ну, вот эта неделя астрологически у нас вносит вот такие сомнения некие, особенно относительно денег и покупок. Что касается личной жизни, то вновь начинается стихия которая переворачивает с ног на голову привычную ситуацию меняет текущие отношения и представления людей друг о друге однако может быть это и звучит страшновато да, но тенденции больше хороших несмотря на в общем то может быть то что показалось изначально как-то не очень позитивно да. это энергия соединения примирения изменения себя ради другого человека но э, очень важный момент не предавая себя то есть если ваш молодой человек или ваша там девушка хочет чтобы вы ну не знаю покрасились все не цветы ходили только в белой одежде и вот менять себя ради другого человека когда вам это не нравится это нехорошее дело особенно на этой неделе но если вы сами хотите что-либо в себе изменить э, для другого человека это самое время а значит, неделя пройдет в любви, она принесет много сюрпризов и даже подарков судьбы. Пишите потом в комментариях, какие подарки судьбы вы получаете. И, кстати, и просто подарков в любви на этой неделе больше обычного будет. Вот, вот делитесь, что у вас, мне очень интересно, обратная связь, чтобы вы не просто... Послушали, посмотрели и забыли. Делитесь, что у вас происходит, пишите в комментариях. Они появляются не сразу, потому что модератор ну, отмечает галочкой, чтобы открыть, ну, чтобы всякие там фейки не писали, свою рекламу. Мы поставили модерацию, но мы каждый комментарий читаем. Это, кстати, еще модерация для того, чтобы не пропустить ни один комментарий. Поэтому пишите, я с удовольствием буду читать, пишите вопросы, я буду отвечать, где-то на самые интересные вопросы буду видео записывать, поэтому хочется с вами общения, давайте общаться, как-то вот головой говорящей не очень интересно быть. Вот, ну что, продолжаем тему любви, мы поговорили про любовь, которая уже у нас есть, а вот есть же люди, которые только начнут знакомиться, правильно, и вот удачны будут новые знакомства, поэтому, как и на прошлой неделе, выходить надо из дома при полном параде, а вдруг судьба, а вы не в форме, мало ли с кем вам судьба подкинет встречу, и современные способы знакомства тоже не игнорируйте, я про виртуальные интернет-знакомства, не везде, не всегда, ну, есть всякое, как везде, поэтому ну, просто надо смотреть, включать мозги и отключать эмоции, а у меня очень много клиентов, которые познакомились через интернет, кто-то через Facebook кто-то на сайтах знакомства, даже с иностранными гражданами, и мы просматривали, составляли гороскоп совместный, и прекрасно люди женились, люди живут, и многие уже по нескольку лет. То есть не отвергайте эти варианты тоже, ну, просто включайте разум, не слушайте все сразу, да? не, не кидайтесь. Зато вот отношения с родственниками и друзьями, в это время не заладятся, мои родные. Если кому-то понадобится помощь, то он ее, скорее всего, не получит. Все будут заняты своими делами. Да и общение будет только такое, знаете, ситуативное. Слушать друг друга никому не хочется. Поэтому ну, постарайтесь на этой неделе с родственниками общаться поменьше по возможности. И, конечно же, про врагов. Врагов мир пока особо не хочет сталкивать с лбами, создавая между ними препятствия. Вот препятствия, в свою очередь, можно использовать и для подготовки к будущей войне, и для укрепления своих позиций и для налаживания мостов попробовать стоит все предполагаемые способы или предлагаемые врагами способы да то есть опять-таки враги это не обязательно те с кем на ножах может быть просто конкуренты какие-либо поэтому вот ну рассматривать опять-таки индивидуальные прогнозы я составляю индивидуально обращайтесь все это возможно вот так что еще хотела сказать Вообще в мире теплеет, а все равно будет холодно. Вот по состоянию я имею в виду, да, не в плане погоды. И вот именно охлаждение, они станут основной проблемой здоровья. Избегайте сквозняков, холодных напитков со льдом, да, купания в холодной воде. Охлаждение принесут и простуду, и воспаление. Так что, ну, поаккуратнее. Более того, чем опасны воспаления на этой неделе какие-либо, вот даже незадачливое воспаление, оно может перейти к, ну, более серьезным проблемам с этим органом, например, там, пневмонии могут, хотя это не, ну, это больше вирусное, да, заболевание, тем не менее пневмонии могут быть, э, минингиты могут быть, опять-таки вирусные, тем не менее, могут проявляться, да? а простая простуда может к бронхитам привести, поэтому, ну, постарайтесь э, быть в тепле, да, а со вторника, коль уже перешли ко здоровью, со вторника наступает благоприятное время для операции и будет тянуться вплоть до новолуния, опять-таки по каждому дню, я даю трактовку в клубе, потому что там важен каждый день и в целом благоприятно, однако есть дни, когда для определенных органов более благоприятна операция, есть дни, когда в целом хорошо, но для каких-либо органов неблагоприятно и, конечно же, ну, как минимум вы можете получить более подробную информацию в клубе, как максимум это индивидуальный подбор дат, либо что я достаточно часто делаю это сопровождение во время операции либо во время родов потому что бывает что неблагоприятный период возможны серьезные последствия я сопровождаю вибрационно делаю вибрационные сеансы для людей чтобы обойти эти острые углы обращайтесь потому что ну, часто знаете как операцию назначили дату поменять естественно не можем а вот э, скорректировать и поддержать вас в этот период я могу, поэтому обращайтесь. Вот, также повышается точность процедуры, меньше кровото кровоточивость на этой неделе, лучше заживляемость на, на этой неделе. Терапия действует когда как, то есть вот одна таблетка работает идеально, другая таблетка не дает результата, по-разному. Зато удачные почти все косметологические процедуры, опять-таки, вот по всем сферам, по которым я сейчас вам даю общий обзор, все эти темы разложены прямо на каждый день, что когда следует. Вот. стрижки тоже там же даю, не буду сейчас перечислять, то есть все, то, что касается красоты, ну, в целом нормально. А, свадьба а, свадьбы в это время тоже получат задержки и противоречия по полной программе может невеста например опоздать к алтарю до да, кольца вдруг потеряться или в ресторане все переругаются гости будут а, выдавать какие-то ферцеля так что захочется жениху с невестой сбежать поскорее что в общем-то будет идеальным наверное решением и не стоит об этом вообще беспокоиться если же них с невестой выдержат напряженную обстановку свадьбы, отнесутся ко всему с юмором и не будут искать плохие приметы, то также с юмором они пойдут а, по жизни и пройдут многие сложные моменты семейной жизни. Так что, мои дорогие, все к счастью, все, что будет происходить на вашей свадьбе, даже если это будет что-то не очень хорошее. К ваше, вот Ваша примета одна, у вас все к счастью. У них это их уже история. Детки маленькие, сладенькие, которые рождены будут в конце мая и до самого новолуния, должны с детства быть приучены активно работать, добиваться своих целей. То есть прям с детства их приучайте, разбросали игрушки, собираем игрушки. Хочешь погремушку, ползи к ней, достигай своих целей, смальство они должны к этому привыкать чтобы ну, получить максимум от этой жизни они могут многое получить в жизни но ничего просто так не получат только по своим усилиям а значит расслабляться и надеяться на успех им нельзя то есть все будет даваться своим трудом и кстати если говорить о родах на этой неделе то роды скорее всего будут ну, тяжеловатые но самостоятельные и вот именно то, каким образом происходит рождение, оно влияет на будущую жизнь ребенка, поэтому детки, рожденные на этой неделе, они будут сами, точнее, простите, наоборот, скорее всего, будет... Наоборот, обезболивание какое-либо, либо кесарево сечение может быть, либо обезболивание, когда ребенку не надо трудиться, он дает, получается, что он будет ждать помощи от кого-то, и именно поэтому ему надо учиться с детства активно работать и достигать своих целей, приучать к порядку, к дисциплине, иначе так и будет всю жизнь ждать, что ему кто-то поможет». Вот, поэтому если вы еще а, вынашиваете, то имейте в виду, что вот либо это обезболивающие стимуляторы, либо это кесарево сечение. Может быть, опять-таки, а, все это можно индивидуально просмотреть и помочь. Кстати, были случаи, когда а, ну, думали, что будет кесарево, а мы поработали, но правда мы за месяц начинали работать, месяц или полтора даже до родов мы начинали работу с парой, с женщиной в положении, и в итоге самостоятельно родила прекрасно, без, там была очень-очень тяжелая ситуация, там могли быть очень серьезные последствия рождения, я потом уже отправляла ее табличку, которую я делала заранее чтобы ее не расстраивать ну, просто мы сопровождали роды и было все благополучно поэтому спасибо им за доверие и а, спасибо за то что под, поддали да так скажем приняли сеансы а вот да а, хочу обратить ваше внимание на питание до новолуния смотрите мои родные а, замедляется обмен веществ а значит сложно будет с пищеварением зато хорошо будет Прибавкой в весе. Поэтому старайтесь питаться легкой пищей, включать в меню больше овощей, не забывайте о кисломолочных продуктах. Они сейчас особенно будут полезны. Интересно, что ну, пища комнатной температуры будет лучше усваиваться, чем горячие блюда. Это тоже имейте в виду. И последнее вообще ну, вот горячие да, ляжет в желудок кирпичом. Даже супы, то есть горячие, старайтесь не употреблять. А вот за овощной салатик с легким йогуртом да, или смузи организм вам скажет спасибо. Он будет очень благодарен. А вот теперь, что касается поездок. А в это время могут вообще по, все, вот любые поездки, которые у вас пройдут на этой неделе, они могут сильно изменить жизнь. Вот даже небольшие поездки. В них меняется образ мышления, ход дел, встречаются важные люди, происходят странные события. Даже если это не произойдет у вас молниеносно, вот прям поехали, бздыны, что-то произошло. Нет, это, ну, скорее всего, даже будет не так. Но вот что-то произойдет именно в этот день, ну, точнее, на этой неделе, да, и вы... Потом поймете, что именно эта неделя была стартом для перемен в вашей жизни. А может быть, это произойдет даже очень быстро, прямо на этой неделе. Тоже пишите в комментариях, мне очень интересно, что у вас происходит. Так что, мои родные, если вы хотите перемен, отправляйтесь в путь и радуйтесь каждому дню. На этом прогноз рекомендаций по сферам жизни я завершаю. Более детальный прогноз по всем сферам жизни с рекомендациями, с различными что когда какие ритуалы практики делать это все вы найдете в нашем клубе ярко ссылочка к этому видео она будет прикреплена поэтому присоединяйтесь мои родные также мы добавляем постепенно то есть то что мы уже наметили добавить это еще не все далеко это постепенно будет добавляться материала почти ну, даже не почти а там больше чем 50 тысяч то есть это мои закрытые встречи которые проходили когда-либо очень полезные, очень ценные. Это не просто видюшечки, которые там где-то, ну, вопросы, ответы или еще что-то, вода какая-то. Нет, это ценные, полезные тренинги, которые вы можете постепенно проходить в нашем клубе. А также приятный бонус для всех участников клуба. Я сейчас начинаю серию мастер-классов раз в неделю. Это для компании, для участников компании Imagine People» где мы будем говорить о желаниях, о каких-то установках, которые нам мешают, то есть будем говорить о нас, о жизни, и вот участники клуба присоединятся к нам безоплатно, это будет наш подарок вам, бонус для вас, вот такой великолепный, то есть вы будете участвовать безоплатно, вы просто будете получать рассылку с, со ссылочкой, и присоединяться либо потом смотреть в записи так что мои родные в клубе быть интересно полезно и выгодно а я вам говорю до свидания обязательно подписывайтесь на канал и включайте колокольчик чтобы быть всегда в курсе выхода новых видео если вам нравится то что вы смотрите и вам это полезно дайте мне знать поставьте лайк напишите комментарий и максимально делайте репост для ваших друзей во все соцсети. Чем больше счастливых людей, тем лучше для всех нас. Я вам на этом говорю до свидания. Сейчас выйдет еще одно видео с рекомендациями, какие практики на этой неделе, в какой день лучше делать, а какие практики это уже в клубе. Все, мои родные, с вами была Елена Дегурова и я знаю, что с нами вы станете еще более счастливыми. Пока-пока!